Добрый день! Сегодня поговорим о том, каким образом можно продлить аренду земельного участка из-за коронавируса. 8 июня 2020 года вступил в силу закон номер 166 ФЗ, который позволяет продлевать договоры аренды земельных участков абсолютно всем арендаторам. При этом абсолютно не важно, сколько осталось в запасе еще лет или месяцев аренды земельного участка. Данное продление скорее можно называть увеличением срока, общего срока действия договора аренды земельного участка. Обратимся к первоисточнику. Как я говорил, данные изменения внесены законом номер 166 ФЗ. Он называется «Внесение изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции». Данный закон достаточно объемный, но нас в первую очередь интересует одна единственная статья. Это статья номер 23. В этой статье внесены изменения в закон от 1 апреля Поэтому если вам понадобится работать с первоисточником, то проще и легче работать не с законом номер 166, который вносит изменения, а именно непосредственно с законом 98 ФЗ, в который вносится изменения. В 98 ФЗ нас интересует статья 19 и все пункты, которые начинаются с пункта номер 6. Для продления аренды земельного участка необходимо, чтобы соблюдались три условия. Чтобы было понятнее, покажем это уже на примере готовой статьи. Итак, необходимо, чтобы соблюдались три условия. Первое условие ⁇ договор аренды земельного участка должен быть заключен до введения режима повышенной готовности в соответствующем регионе. Как известно, в феврале, в марте... В российских регионах вводились режимы повышенной готовности из-за распространения COVID-19. Поэтому одним из условий стоит то, что договор аренды должен быть заключен до введения режима повышенной готовности в вашем регионе. Как можно проверить, был ли введен в регионе режим повышенной готовности? По данным видео найдете ссылку, которую ведет на статью, которую вы сейчас видите. И в этой статье есть бесплатный онлайн-сервис, который позволяет узнать дату введения соответствующего режима повышенной готовности. В любом регионе. Набираем, например, Москва и видим, что дата ввода режима повышенной готовности с 5 марта 2020 года. Любой другой регион набираем. Например, Саратовская область ввела, ввела режим повышенной готовности 17 марта. Таким образом, арендаторы, которые имеют земельные участки в Саратовской области, если договоры аренды были заключены до 17 марта 2020 года, они могут претендовать на увеличение срока действия договора аренды земельного участка. Максимальный срок 3 года, но о сроках мы поговорим чуть позднее. Итак, с первым условием разобрались. Теперь рассмотрим второе условие. Второе условие. Срок действия договора аренды не истек и арендодатель не подал иск в суд. Данное условие касается действия самого договора аренды. То есть, на момент продления договора аренды он не должен быть истекшим. То есть, договор не должен быть прекращенным. Либо арендодатель не обратился в суд с иском о расторжении договора аренды. Если срок действия договора не истек, и арендодатель не обратился с иском в суд о расторжении, то второе условие тоже соблюдается. Третьим условием является следующее. Отсутствие информации о нарушениях, выявленных в ходе государственного земельного надзора. Если на момент подачи заявления о продлении договора, действия договора, аренды земельного участка, отсутствует информация о выявленных нарушениях в ходе государственного земельного надзора, то проблем нет. Если же нарушения эти были выявлены до подачи заявления, но арендатор их устранил, то тоже проблем нет. Договор аренды земельного участка должны будут продлить. Важные нюансы, которые необходимо помнить. Продлить аренду можно даже при Наличие задолженности по арендной плате. Независимо от того, задолжали вы по аренде земли либо нет, это не влияет на ваше право продлить договор аренды. Договор аренды можно также продлить, независимо от того, по какому основанию был заключен данный договор аренды, то есть неважно, был заключен на торгах, без торгов, то есть на основании какой статьи Земельного кодекса, это значение не имеет. Любой арендатор имеет право продлить договор аренды земли по данному основанию при определенных условиях, которые мы изложили выше. Для того, чтобы продлить срок действия договора аренды, необходимо обратиться с требованием о соответствующем увеличении срока действия договора. Утвержденной формы заявления или требования о продлении договора нет. На сайте, ссылку на который найдете под видео, есть шаблон. Можете его использовать, соответственно поменяйте данные под свои параметры и можете его использовать в качестве документа для предъявления требования о заключении дополнительного соглашения с целью продления действия договора аренды вашего земельного участка и в завершении поговорим о том на какой срок может быть продлен договор аренды как я уже говорил максимальный срок на который можно продлить срок действия договора аренды составляет 3 года при этом нужно понимать следующее если у вас договор допустим заключен на 1 год то вы можете требовать продления договора аренды только на 1 год если договор аренды изначально бы заключался на 2 года то вы можете требовать продления договора аренды на, именно на эти два года. Если срок аренды составляет более трех лет, например, 20 лет, как по договорам аренды для индивидуального жилищного строительства, то увеличить договор аренды можно сроком на три года. Непосредственно срок, на который вы хотите продлить договор аренды, вы арендатор определяет сам. То есть в своем заявлении вы сами указываете, на какой срок вы можете продлить. Но вы не можете указать сроки больше, чем установлены максимальные сроки в 166 федеральном законе максимальный срок составляет 3 года как должна действовать администрация после получения от вас уведомления вернее требования заявления о продлении договора аренды у администрации ну в частности у арендодателя, потому что речь идет только об аренде государственной или муниципальной земли, то есть у администрации есть 5 рабочих дней для того, чтобы заключить с вами дополнительное соглашение о продлении договора аренды. И последний нюанс, который нужно помнить подать заявление о продлении аренды можно только до 1 марта 2021 года. Если например вы заключили договор в 2017-2018 году, то есть ну, не так давно, сроком на 20 лет и считаете, что целесообразно использовать данный, данную возможность для того, чтобы увеличить срок действия договора аренды, можете подавать данное уведомление, вернее подавать заявление с требованием о продлении и независимо от того, что у вас в запасе там есть еще 17-18 лет аренды, вы можете увеличить общий срок действия договора аренды на дополнительных 3 года. На этом все, если было полезно ставьте лайк, делитесь данным видео, увидимся в следующем ролике.